переехать на юг но сомневаетесь вы не поверите это анапа разве не рай и неудивительно что люди приезжающие на этот курорт практически из всех регионов начинают присматривать для себя квартиру чтобы жить у моря постоянно однако туризм и иммиграция разные вещи и прежде, чем решиться на переезд, стоит рассмотреть все плюсы и минусы подобного решения. Ведь повседневная жизнь курортного города имеет свои особенности и может не соответствовать вашим представлениям. Любой переезжающий в другой регион человек всегда думает о двух вещах – где он будет работать и где он будет жить. Эти два вопроса волнуют абсолютно всех. Начнем с того, что в Анапе нет заводов и фабрик, в которых привыкли работать многие жители нашей страны, переезжающие из промышленных регионов. Но именно этим и славится юг хорошей экологией, чистым морем, разнообразными пляжами, вкусными фруктами, свежей фермерской продукцией. Так где же найти работу в Анапе? Так как Анапа – всероссийская здравница, то город очень нуждается в медицинском персонале. Врачи и сотрудники лечебно-оздоровительных учреждений всегда востребованы на курорте. В последние годы в Анапу устремился большой поток семей с детьми школьного и дошкольного возраста, в связи с чем выросла потребность в квалифицированных учителях и воспитателях дошкольных учреждений. Помимо всего перечисленного, Анапа прекрасно подходит для удаленной работы. IT-специалисты, дизайнеры, маркетологи, люди творческих профессий будут уютно чувствовать себя на курорте, ведь для работы им достаточно иметь лишь ноутбук, а шикарный вид на море послужит ярким источником вдохновения. Анапа – город развивающийся. Здесь легко найти свободную нишу и начать свой собственный бизнес. На курорте развивается сельское хозяйство, виноделие, туризм, спорт. В летний период свои двери открывают многочисленные гостиницы и кафе, активно развиваются туристический бизнес и сферы услуг. Это сезонная работа, но зачастую собственники бизнеса за несколько месяцев лета могут заработать достаточно денег и наслаждаться жизнью у моря в осенне-весенний период, нигде не работая при этом. Конечно, переезжающим поначалу в это не верится, но так живут многие местные жители, которые работают исключительно летом и отдыхают в теплый бархатный сезон, который длится достаточно долго на юге. Стоит отметить также, что Анапа активно застраивается и есть большой спрос на квалифицированных строителей, инженеров, проектировщиков, специалистов по отделочным работам с работой определились. Вторая задача, которая стоит перед переезжающими на юг – это приобретение жилья. Выбрать квартиру в Анапе несложно. Главное – найти качественное жилье. Огромным спросом пользуются многоквартирные дома, так как земля в городе дорогая, и частный дом обойдется в разы дороже. На данный момент в Анапе возводится огромное количество жилых домов. Но большим плюсом для тех, кто переезжает, является возможность приобретения жилья с ремонтом. Это позволяет в полную меру наслаждаться жизнью на море и не проходить через такое испытание, как ремонт в незнакомом городе. Цены на строющееся жилье гораздо ниже, чем на вторичные. Но как же найти хорошую новостройку? Прежде всего, обратиться к надежному застройщику, посетить его офис, ознакомиться с планировками, оценить качество строительных материалов и выполняемых работ. Если у застройщика имеется шоу-рум, то необходимо обязательно там побывать или посмотреть виртуальный тур. Также обратите внимание на развитость района, наличие объектов социальной значимости, оцените собственную инфраструктуру комплекса. На юге особенно хочется, чтобы возле дома было много зелени, хорошие площадки для игр, уютные дворы в тени деревьев. Поэтому надо выбирать проекты комплексной застройки жилых домов, где все благоустройство продумано до мелочей. Для кого Анапа действительно станет идеальным местом для жизни, так это для семей с детьми. Это рай для воспитания здоровых детей. Здесь есть все: спортивные секции, кружки, центры развития, художественная школа, языковые центры, музыкальные школы, танцевальные и творческие студии. Занятия по душе найдут не только дети, но и их родители. В Анапе прекрасные школы йоги, которые ведут свои тренировки прямо на пляже, фитнес-клубы, дайвинг и кайтинг-центры, клубы обучения по полетам на параплане, большому теннису и конному спорту. Бескрайние песчаные пляжи, экологически чистые продукты, богатый йодом и минералами воздух, благоприятный климат и морская вода притягивают все больше ценителей прекрасного в наш замечательный город, который по праву считается «жемчужиной Черноморского побережья».